Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё для Клёва». Сегодня в рамках э, турниров «Fish Dream 2019» по фидерной ловле проводится ду... очередная, дуэль. очередная дуэль да. между мной и Валерием Бевзюком. Вот он. Посмотрите на него. Вот, у нас уже состоялась эвбьевка, кто будет слева-справа. У нас осталось место слева. Вот, я буду чуть правее стоять. Но, в принципе, плюс-минус тут особо не влияет. Вот он использует Fish Dream, Carp Caras, IQ-серию. Да, и, и универсал, да, да, итальянская. Итальянский Фириден, вариант универсала. А ликвиды какие у вас? что? А ликвиды какие вы будете использовать? А да, без ликвида. Вообще без ликвидов. Без ликвид. А зачем? Ага. Я буду... Просто... Ликвид, вода. Понял. Хорошо. Так. Ну... Снаряжение, конечно, спортсмены и снаряжение любителя сильно отличаются друг от друга. Ну, друзья, ничего страшного. Главное, что-нибудь поймать. Вот там разберемся. Правильно? Это на рыбу не влияет. У меня же, друзья, две пачки карп-карась и две пачки карась-чеснок. Думаю, мне этого вполне будет достаточно. Даже, наверное, много будет. Ну, много, не мало. Это ж такое дело. Я здесь тоже замешаюсь. И у меня еще будет ликвид, но я покажу попозже вам ее. У нас и происходит рукой. Не так, конечно, как у спортсменов. Но конечно это будет влиять в какой-то степени. Но не думаю, что прямо там сильно. Времени у нас достаточно, так что можно мешать хоть целый час. Пахнете с ночком хорошо. По поводу прикормки чесночной, я думаю так, что вода уже прогрелась. Карась должен уже брать более, скажем так, лучше, чем брал раньше. Так как уже практически на процентов 70 он не нерестился. И я думаю, что ему будет вкуснее с каким-то сильным ароматом, например, чеснока. Друзья, пока мы тут готовимся, вот местные рыбаки уже собираются домой. И а, я заглянул в их... Ведерка, вы посмотрите карпуша карпуша на поплавок да да вот так друзья на кукурузку да кукуруза и хлеб с ванилью вот так вот кукуруза хлеб с ванилью друзья. учитесь у местных рыбаков ловить местную рыбу да спасибо друзья ну мой дуэлянт уже практически готов да валерий ну да, еще не, не готов, готов я был вчера, сегодня я просто с Я так. Да ладно, это он такой психологический эффект делает. На самом деле он готов по полной программе. Это у меня, конечно, все гораздо печальнее, но ничего страшного, кто такие. Остается у нас 20 минут до начала закармливания, 10 минут закарм, закорм точек и... Потом начинается наш батл. Поэтому не знаю, придется, получится ли у меня включать камеру. Ну, наверное, получится, если не будете меня клевать. Вот. Короче, будем смотреть. Да, хотел уточнить, какая наживка вы сегодня, Какую сегодня будете наживку использовать? В основном опарыш. Опарыш и. Чер. Червь. Кукуруза. Не. Мотыль? Нет. Зачем заморать Понятно. Но, ну, друзья, тогда я скажу, что у меня и кукуруза, и мотыль, я и манка, и червь, и опарыш. Короче, у меня все, что хотите. Я а, все, я понял. Мне дают фору. Вы поняли, друзья? Все. Вот такие дела. Друзья, за 10 минут до батла у нас прикормка наших точек. Я пока прикармливаю только одну точку, не знаю правильно или нет, все закармливают две, но... она чуть-чуть дальше, чем у моего оппонента, буквально там на метров 5-7. Прикормка у нее получилась тяжелая, я даже первый раз, когда ее чуть-чуть присунул, смотрю, что она даже наполовину не вымылась, представляете? То есть не нужно ее сильно рисовать, получается. Ну это все из-за недостатка опыта спортивных соревнований. Ничего. Ну, что, сейчас еще одну и хватит. Перекамер тоже не хочу. У нас еще 6 минут, в принципе, прикорма. Точек. Надо успеть летить поводок, зацепить наживку и ровно в 9 часов начать наш батл. На этом месте как раз сидел Иваницкий Виталий, вот где мы сейчас вдвоем. И реально я забрасываю на ту дальность, на которой он сидел. Я же видел это сам лично. Поэтому, надеюсь, мне повезет. Дедушка Днестр, конечно, всегда мне помогал в этом. Посмотрим, дедушка Теплодар что скажет. Все, больше прикалывать не буду. У меня еще осталось 4 минуты нацепляю поводок и готовлюсь к первому забросу так с чего же не начать начну я с мытья рук все должно быть под рукой поводок Значит, Поводок. почему-то немного дрожат руки не знаю почему но какой-то мандражик есть немножко адреналин да? Ага. Понял. Вот у меня метровый поводок. Наверное, я с него. А там, если что, уменьшимся. Я думаю, что увеличиваться не нужно будет. У тебя такого нет? Ну, когда немножко такой мандраж. Бывает. Бывает, да? Ну, я, наверное, на Чемпионате Мира, наверное, только, да? Ага. Так, две минуты осталось, друзья. До начала. И первым делом я хочу попробовать все-таки манку, друзья. Не знаю. Вот манку и все. Что-то у меня так вот. Чуйка такая на манку. Посмотрим, как она. Будет работать, не будет но хочется и все хоть ты тресни вот так вот у меня получается моя маночка все равно она больше минуты не будет в воде поэтому не успеет она даже с крючка уйти будем пробовать так вода под рукой вот точек сделать валерий ты успел пойти пописать Блин, а я нет. Да нет, уже минута осталась. Куда? Минута осталась. Будем терпеть, друзья. Что делать? Кому сейчас легко в этой жизни? Ага. Подрезает животину. Надо купить такие ножницы чтобы животину подрезать ну что огонь а? огонь да хорошо И что друзья начинается с Богом надеюсь вы там за меня все болеете Первые 20 секунд, никаких результатов. Ого. Ничего не клюет. Алло, караси, вы где? О, мой оппонент уже вытаскивает первую рыбу. Вот так, друзья. Вы поняли? Да. Как говорится, опыт не пропьешь. А у нас... Пусто галя. Попробуем мы туда мотылика. Давай. Что там будет? Понятно, уже вторую тащит. Йопар, так. Пока, правда, мелочь, но тем не менее. Где хоть что-нибудь? Друзья, нет поклевок. Так, ладно, что-то у меня еще, опарыши. Так, ладно. Пробуем опарыш. Давай. Давай. Чуть-чуть не добросил. Давай ты можешь, дедушка тебе подарок, давай рыбу. Как говорится, не клюет и не прикажешь. Ну что-то мне не нравится, что, друзья, моя первая рыбка на паршу, поняли? Но я даже не чувствовал поклевки, это значит, что поводок длинный, надо короче поводок делать. Ну вот такая красавица, вы поняли, да? Это не серьезно. Это не серьезно. Так, ладно. А ну-ка кукурузка. Что ты скажешь-то? Давай. Деси нам карася. Наверное, больше большую кукурузую поставил, но поменьше ху ху ху ху Слышу даже своего сердца, понимаешь? А поклевку не слышу. Вот, друзья, у меня вторая такая же мерега, бляха-муха. Но я поклевку не видел вообще. Так, ладно, ну давай черечка. Червяк у меня, друзья, калифорнийский. У нас какой-то слизью такой. Говорят, что он очень хорошо привлекает рыбину. Посмотрим. Спасибо Денису, подписчику канала, Судя для Дал мне этого червячка. Он, кстати, его и продает. Этого червяка. Но мне он дал бесплатно. На пробу, как говорится. Сказал, что если понравится и выиграете этот батл, то он подписчикам канала будет тоже давать этого червя. Так, пробуем червя. Отлично. Ну, друзья у меня первый карас а моща Фух. так друзья у нас уже прошло экватор наших соревнований прошел уже половина времени прошло нашего батла ну что ж клюет э, карась вот этот только первый раз у меня попался у вот. моего оппонента уже, окуней уже немерено, немерено, два, да? Хотим поймать карася, но получается так, что эта уклейка стоит наверху и не пропускает наши крючки на дно, там где карась Иногда бывает, что пропускает уклейка, получается карасик Вот такая ситуация Поставить на темп карася, конечно, можно было бы, если бы не это уклейка. Он уже 12 часов, осталось у нас 2 часа до окончания нашего батла. Вот такой бутербродик. Что, мы его сбрызнем? Разднем немножко... кормушечку вот таким вариантиком мы отправляем пропустите пропустите уклейка пропустите вот такие мелкие тык-тык тык тык тык это уклейка там сидит что, друзья остается у нас 4 минуты до окончания нашего батла вот. валерий достает очередного карасика у меня пока тишина короче о еще какой здоровый смотрите красавчик Ого, -го -го. красавчик Мелюзги, конечно, тоже много. Да, да, но я пока избавился от ее облекать. Давай, давай, давай. Все нормально. Биг фиш. Так, там рак сейчас вот, друзья, смотрите, и окунь вам, и плотва, и караси, и даже рак там даже ездит. Ну, рак мы не считаем, да? Да. Сейчас его Давай, находи, где он там. Его отдельный. Ага. Все. Один рак. Да, да. Ну все что там еще? Истина. Так. Клограмм. Ага. Нуль. Да. Нуль. Зацепить. Зацепить. Вот так. Четыре, четыреста сорок. Да, четыре, четыреста сорок, друзья. Не дать нельзя. Нормальный вариант. Себя. Так, достаем. Так, Александр. Ну тоже прилично его Ну там 4440 нет, я уже чувствую. А. А, давай здесь куда -то. А, давай. Ну, то не будет. Чтобы быть спортсменом, нужно тренироваться. Нужно много ездить, много сидеть. на разных 3710, 3710. Ну, а 4440 недалеко, поэтому пару рыб решила. В принципе, да. наш батл. Поздравляю, все было честно. Да, спасибо за борьбу. Всего всего хорошего. Пока. Ну так закончились мои первые соревнования. 4440 и 3710. Карась был очень балованный, поклевки очень-очень нежные и надо было его выжидать пока нашел оптимальную насадку это оказалось пучок червя с подсадкой опарыша ну я в принципе точно так же ловил вот. пучок червя с, с подсадкой опарыша это крупная насадка не давала мелкой верховодке отцепиться при падении ну и для карася это было очень заманчивая насадка. То есть если э, не хватало вверху верховодка, да. то в принципе карась ее карась, нормально убрал. Карась, карась ее брал. абсолютно Я тоже, друзья, пока понял, что нужно ловить именно вот на пучок червя с подсадкой опарыша. Уже, конечно, прошло больше времени. И мне просто не хватило времени поймать больше карасей. Ну, это первый мой опыт. Надеюсь, не последний. Вот. Азарт очень интересный. Вначале у меня даже руки дрожали, чтобы быстрее-быстрее. Оказывается, самое главное, что я понял с этого своего первого соревнования: не нужно торопиться. Не нужно торопиться бегом забрасывать, потому что может перефиснуться хвост кончик. Не нужно торопиться, лучше лишний раз снять насадку которая была в воде уже и поменять на свежую то есть не нужно торопиться и тогда в принципе все получается а когда только начинаешь торопиться а, бегом-бегом-бегом поймать-поймать толку ни хрена нет выразить благодарность хочу витя даниленко он в принципе мне подсказывал некоторые моменты и нюансы связанные с ловлей с дамбой здесь Потому как у нас должен был быть батл на Днестре. Но из-за того, что там поднялась вода, а я там делал две тренировки своих, мы там не ловили. И поэтому все то, что я там думал, свои моменты и нюансы, здесь они не работали. Вот. То есть, если бы я хотя бы сделал пару тренировок здесь, может быть, был бы шанс какой-то сравняться с Валерием. А так не получилось друзья на этом видео заканчиваю спасибо большое за что смотрели всем удачи все хорошо встретимся на канале суд клё всем удачи пока